всем всем привет друзья с вами дима и сегодня я вам сейчас покажу как сделать э, сохранение которое вам нужно то есть как поставить сохранение на игру крепина из фредис в общем то это особенно привет я думаю моё я опять забыл Привет, особенно Кримсону. Короче, на всякий случай я буду говорить, что нам надо сделать. Вот. Опять не то. Опять не то я включил. Вот у меня есть сохранение. Knav 7-Zip. В общем-то вот как-то он вот так вот называется. У тебя вот такой вот архив скачается. И у вас тоже, ребята... От, если вы откуда-то скачаете, но оно будет немножечко отличаться, если оно вообще а, э, скинуто от какого-то человека. Но, в общем-то, короче, оно будет отличаться в любом случае, если человек как-то его кинул. Но э, удобно именно вот так вот. Knav, save it и так далее. Значит, заход, вводим сюда, вот, в, выполнить. Оно открывается с помощью Windows R. Пишем сюда процентом, дата процент. И попадаем мы вот сюда. Мы заходим вот здесь вот сверху. Updata. Local. То есть нужно изменить на Local, а не Roaming. Local заходим сюда. И Knuff. И вот, вот здесь вот надо кидать э, вот эту вот папочку. То есть ты в Knuff заходишь и вот это вот ты меняешь. Только сначала вот это надо удалить у тебя, а потом уже закинуть. В общем-то, вот такой вот небольшой ролик был, но довольно-таки полезный. Э, вот. Как-то вот так вот. В общем-то. Думаю, что это тебе понадобится. И вам тоже, ребята. В общем-то, вот так вот. Ну, тот, кто не хочет проходить ночь. Я за вас э, нашел сохранение. Это не мое, но когда будет мое, я точно вам Обязательно скажу. В общем-то, как-то вот так вот. Мы это будем на видео проходить. Поэтому не переживайте. Ну, пока! И пока что используйте чужое сохранение. Я тоже точно вам скажу, что это пока что чужое, потому что на видео я не прошел пятую шестую ночь. Как только они будут пройдены, я тут же скину сохранение и создам отдельный видеоролик. Пока, бай-бай!